Если кто-то у вас дома начал говорить о Единобожии, говорит Адам Ильясов, о Тавхиде, то есть про тавхид, знайте, что у вас дома появился шайтан. Нуркин Рустем. Ассаламу алейкум, Тумсо. Один ФСБшник говорит, что кафирова сожрут его же люди, когда перестанут идти деньги из Кремля. Томсо, видео заявление Адама Ильясова на худбе про тавхид заявил, что надо убивать тех, кто говорит про тавхид. Кстати говоря, очень, очень важная тема. Как вы знаете, бывают такие дискуссии. Есть люди, которые не совсем определились по поводу кадыровцев, по поводу их ислама. Есть те, кто считает их мусульманами. Я вот для таких людей хочу сейчас показать, это выступление Адама Илиясова, заместителя кадыровского муфтия. Я сейчас переведу это его заявление на чеченском языке. Послушайте. Если кто-то у вас дома... Начал говорить о единобожии, говорит Адам Ильясов, о тавхиде, то есть про тавхид. «Знаете, что у вас дома появился шайтан? Я прибегаю к Аллаху за защитой от, от подобного». Это настолько отвратительное заявление, но хвала Аллаху, который дает этим нечестивцам делать эти заявления, чтобы открывать глаза тем, кто был слеп до сих пор. Таухид, Единобожие, это то, с чем приходили все пророки. Не было ни одного посланника или пророка, который бы пришел бы с чем-то другим. Все приходили именно с этим, с призывом к поклонению к одному лишь Всевышнему Аллаху и не предавание сотоварища Всевышнему Аллаху. Это миссия всех пророков и посланников. А Адам Ильясов, заместитель кадыровского муфтия, с трибуны с Минбара, с трибуны мечети, он говорит, если у вас дома кто-то стал говорить то же самое, что говорили все пророки, тот, если кто-то хочет эту миссию этих пророков у вас дома до вас ее донести, вам ее разъяснить, если он просто заикнулся о единобожии, знаете, он говорит, что у вас дома появился шайтан. Есть еще какие-нибудь вопросы по поводу кадыровского ислама? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что это исчерпывающе. Если после этих слов кто-то будет еще что-то говорить, я думаю, с этими людьми вопрос понятен. Томсадзам Муфтия Дагестана заявил, что мусульмане, умершие на этой войне, считаются шахидами. Если прокомментируешь, задам еще один вопрос на э, эту тему. Слушайте, ну что можно по этому поводу сказать? Положение этих муфтиятов, оно, для меня оно абсолютно понятно. Если есть те, кто еще как бы не определились этим. Но вот сейчас самое время, чтобы определяться. Посмотрите все то, что они говорят. Найдите, попробуйте где-нибудь в исламе найти хоть один пункт, который бы гласил, что человек, погибший за унитаз Путина, что не то, что он будет там шахидом, это вообще какое-то кощунство, такие вещи говорить. Что он не попадет в ад просто. Тот, кто погиб за Путина, за его золотой унитаз, за его вот этот э, шест в кальянной. Тот, кто умер за власть Путина, погиб на войне. Что он не будет в аду вместе с Путиным. Что он не воскреснет вместе с Путиным, Шамановым, Будановым. Попробуйте найти хоть один пункт. Я говорить про шахидов, еще повторяет повторяю, это вообще это кощунство, это богохульство. Никогда не думал, что спасать золотые унитазы Путина, любовницы и любовники российских чиновников, это и есть газоват и долг мусульманина. Ах и как ты думаешь, не попадут ли чеченские беженцы из Европы под общую категорию русский оккупант и начнут высылать в Русню? Как думаешь, сможет ли Европа разделять кадыровцев и его противников? А здесь есть две категории. Условно скажем, две. То есть, одна категория – это такие, как я, получившие статусы беженцев. С этими людьми ну, им это не грозит, так как понятно, что они наоборот от этого режима убежали. А вот есть другая категория, и их, к сожалению, большинство – это те, кто не получил статусов беженцев. Они получили всякие гуманитарные статусы, или, например, вот в Австрии они получают визы. То есть, они здесь воспринимаются как российские граждане, которые просто получили вид на жительство. То есть, им ничего не угрожает на родине, у них все нормально. Типа, но по, по различным причинам, там, по интеграции, по состоянию здоровья, им просто дали а, право проживать в этих странах. И вот а, у таких людей, конечно, будет проблема. И если, Я не знаю пока по поводу высылки, здесь речи, наверное, об этом и не идет пока. Но а, различные санкции, которые, которые постигнут и постигают российских граждан, этих людей, конечно же, тоже постигнут. И за них придется как-то бороться, нам всем. Саламу алейкум, Тумсо. Как думаешь, Европа теперь понимает, от кого, от чего и от какого режима чеченцы бежали оттуда сюда в Европу? Алейкум ассалам. Я не знаю размышляющий. Это сложный вопрос. Я, наоборот, обращаю внимание на то, что вроде как воюет Украина с Россией, но на первых полосах снова мы. Опять говорят о чеченцах, о чеченских боевиках. Вот поразительно просто, да, мы удивительный народ. Где бы что бы ни случилось, всегда мы на первых полосах. Как будто бы кроме нас там нечего обсуждать. Все почему-то говорят про каких-то каких кадыровцев. Кадыровские полки, вот кадыровцы то, кадыровцы все. Ладно, если бы они на этом останавливались, если бы они называли их кадыровцами и все. Но нет, они их называют чеченцами, чеченскими боевиками, чеченцы, чеченские полки, чеченский спецназ. Это раздражает. Какой чеченский спецназ? Некоторые оппозиционные деятели, я смотрю, вот, как они рассказывают о происходящем. Что вот, мол, Россия, Беларусь и Чечня. Союзники Путина, Беларусь и Чечня. Как будто бы сегодня Чечня это какая-то отдельная страна со своей армией, которая заключила некий союз с Россией. Вот что напрягает. Люди не называют это своими именами. Поэтому у многих создается впечатление, что это какие-то чеченцы там присоединились к этой операции. Чеченцы, татары, башкиры, ханты, мансы. Украинцы, кстати, тоже очень важно, сегодня находятся в российской армии. Это российские солдаты, их не нужно ассоциировать ни с каким народом. Почему никто не говорит про украинцев из российской армии, не говорит, что это вот украинские боевики к нам пришли. Никто не говорит про а, другие какие-нибудь народы, там, про якутов, про алтайцев, никто не говорит про чеченцев. Несправедливо. Нуркин Рустем. алейкум Тумсу. Один ФСБшник говорит, что Кафирова сожрут его же люди, когда перестанут идти деньги из Кремля. Что считаете по этому поводу? Возродится ли была Ичкерия в таком случае? Ассалам ассалям? То, что его сожрут свои же, это очевидно, так как в, вот в так выстроенных а, этих... Республиках, то есть в той вот, когда иерархия затачивается на одного человека, все рушится, когда вот этого одного человека, не, когда он перестает либо существовать, либо он, либо его влияние ослабевает. Тогда у них все рушится. Это как карточный домик. Одну карту надо сдвинуть, все, домик разрушился. Это, конечно, очевидно. Если его влияние ослабнет, а его влияние ослабнет, если у него прекратится финансирование, разумеется его снесут. Но там есть еще и Путин. Вот что гораздо более интереснее. Если его влияние ослабевает, его точно так же сносят. Вот что более фатально.